Как же все-таки выбрать ту самую нишу, которая создаст поток платежеспособных клиентов на ваши консультации, и с которыми вам будет самой хотеться работать? На связи студии «Эксперт» и ее соведущая Ольга Ашпина. Постараюсь сегодня определить для вас важные моменты, которые помогут выбрать ту самую нишу востребованности. Итак, определимся с терминами «Что такое ниша?» Ниша – это тема в консультировании которая направлена конкретно на целевую аудиторию и подтверждена вашей внутренней и внешней экспертностью. То есть из трех таких важных составляющих состоит наша ниша. Наша ниша. Итак, что такое тема? Для примера, многие из вас умеют работать со страхами большим количеством разных страхов есть разные методики но в основном они универсальны эти методики по работе с, с такими проблемами страхи бывают в свою очередь разные страх публичных выступлений страх будущего страх одиночества страх родов страх высоты я не знаю ну страх какой-то финансово, финансового какого-то краха и так далее и так далее то есть страхи бывают разные но как только появляется в нашей теме определенная целевая аудитория мы уже получаем сужение то есть например страх публичных выступлений может у кого быть Например, у подростков, которые волнуются и не хотят выходить к доске, тем самым тормозят свое, свой образовательный процесс, свое саморазвитие и теряют, не добирают многие навыки. Или страх публичных выступлений может быть у спикеров, у тренеров у руководителей, которым необходимо выступать уже перед коллективом. Это совершенно две разные целевые аудитории, соответственно, работать с ними нужно будет по-разному и настраивать свои социальные сети и объявления, приглашения на консультации под разных, под разных клиентов. То есть уже идет некоторое сужение. Например, страх родов. Но однозначно мы отсекаем всю мужскую половину населения нашего земного шара, Убираем оттуда детей и уже э, пожилых людей. То есть страх родов – это женщины детородного возраста. Только у них этот страх может быть настолько сильным, что он там парализует и тоже мешает им наслаждаться своим материнством в будущем. Соответственно, тема, тема страхов она очень аккуратно переходит в, э, на целевую аудиторию. И мы обязательно включаем третий параметр – то есть внутренняя и внешняя экспертность. Всегда держите фокус на том, а вот для этой целевой аудитории, конкретно в этой теме, почему вы будете являться экспертом или авторитетом. Что есть у вас такого, что действительно очень быстро поможет наладить вот этот вот мостик доверия между потенциальным клиентом и вами как экспертом. И здесь включается параметр внешней и внутренней экспертности. Что такое ваша внешняя экспертность? Это наличие ваших, может быть, дипломов, сертификатов, обучающих направлений. Внутренняя экспертность – это как раз-таки тот самый ваш личностный опыт в преодолении конкретно этого страха, который вот вы уже, все, он у вас уже позади, и вы этот путь прошли самостоятельно и готовы теперь помогать в этом другим. Это наличие отзывов других клиентов, это наличие результатов у других людей. То есть вот все то, что помогает нашему новому клиенту, потенциальному клиенту, Убедиться в том, что действительно вы тот самый эксперт, который безусловно поможет ему. И чувство того, что вы можете гарантировать результат, потому что прошли этот путь сами, его прошли уже там большое количество ваших других клиентов, безусловно, очень быстро приведет к вам этого клиента. И ваша ниша востребованности, она начнет работать уже на вас. Поэтому... Когда вы выбираете нишу, обращайте внимание на эти три фактора. Конечно, выбор ниши не сводится только к этим трем базовым вещам, фундаментальным, о которых я вам рассказала. Это и работа тщательная по исследованию конкурентов, это и работа по выявлению запросов и роста запросов через различные маркетинговые сервисы, в том числе программу Wordstat можете посмотреть как это работает то есть э, это анализ э, анализ других новых направлений которые появляются у нас в сфере предоставления услуг и которые тоже будут являться конкурентными сегодня базовые три момента я для вас озвучила постарайтесь сесть и определить что же такое ваша ниша востребованности как она будет звучать кто я для кого я и в какой конкретной теме я могу быть для вас максимально полезной напишите кстати говоря свои наблюдения свои выводы прямо под этим видео если было оно для вас полезно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал добавляйтесь в наши группы студии «Эксперт» в различных социальных сетях. До встречи на новых мероприятиях. Пока-пока. С вами была Ольга Ашпина.